Приход весны знаменует начало работ по приведению в порядок инфраструктуры и транспорта, находящегося в ведомстве предприятий с управлением. Для Далгопилсат это означает переход к периоду тщательной уборки, который возможен благодаря теплому времени. После пасхальных праздников, если позволит погода, трамвай можно будет мыть при помощи внешнего моющего устройства, а в автобусах проводить химическую чистку сидений, что также важно в условиях пандемии COVID-19. Полную внутреннюю уборку трамваев проводят два раза в неделю силами комбината бытовых услуг, в свою очередь обычную уборку и дезинфекцию контактных поверхностей. С Сотрудники Дагу Пил делают каждый день. Особое внимание уделяется поручням, окнам и сигнальным кнопкам. С потеплением более удобной становится и внешняя мойка, хотя нужно подождать еще пару недель до запуска уличного моющего автомата. Автобусы городского и междугороднего следования моются внутри и снаружи каждый день. Для этого также используются моющие боксы для транспорта. Наступление теплого сезона вскоре позволит применять специальные моющие пылесосы для сидений, которые нельзя использовать в холодное время. Стоит отметить, что эти и другие приспособления важны не только в рамках борьбы с распространением коронавируса, вирусной инфекции, но и в целях поддержания гигиены в общественном транспорте. Учитывая актуальные требования Кабинета министров, заполняемость автобусов и трамваев не может превышать 50% от максимально возможной. Согласно статистическим данным, в настоящее время поток пассажиров в и пропорционален этим предписаниям. В будние дни автобусами пользуются около 11 тысяч, а трамваями около 8 тысяч человек в день. На текущий момент COVID-19 подтвержден всего у трех сотрудников Даугупилса Тексме. Несмотря на позитивную тенденцию, предприятие просит пассажиров не ослаблять бдительности и ответственно относиться к соблюдению правил эпидемиологической безопасности. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугопилской городской думы.